здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня я предлагаю вам астрологический прогноз на период движения марса по знаку стрельца с 13 декабря 2021 года по 25 января 2022 года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 Четвертое по удаленности от Солнца входит в огненный знак Стрельца до 25 января 2022 года. Марс характеризует агрессивные инстинкты, представляет принципы активности, действия, проявленной энергии, силы. В знаке Стрельца чувствует себя комфортно, поэтому многие люди становятся энергичными, появляется вдохновение, люди быстро приступают к делу. У многих усиливается энтузиазм увеличивается эффективность физической и активной умственной работы ингрессия марса в знак стрельца людей заставит задуматься о давних событиях но в каком-то новом ключе во второй половине декабря марс соединяется с южным лунным узлом нисходящий узел это пройденный путь который сейчас становится все более значимым ощутимым Пройденный путь – это нечто знакомое, и хотя не всегда приятное, зато более или менее освоенное. Прошлый опыт, связанный с нисходящим узлом, составляет основу, фундамент для продвижения вперед. Нисходящий узел в стрельце имеет статус экзальтации, сильное благоприятное положение в знаке, которое может проявляться ярко, заметно и успешно, но не продолжительно. Марс в стрельце помогает оказаться в нужном месте в нужное время, попасть точно в цель, в десяточку. Но для этого нужно отбросить ненужные мысли, проявить волю, выбрать наиболее важную тему и реализовывать ее. Нельзя заниматься множеством дел одновременно. Нужно учиться не разбрасываться в своих усилиях и прорабатывать проекты до деталей. Если правильно воспользоваться возможностями этого периода, то вторая половина декабря и первая половина января откроют новые перспективы, а прошлые волнующие темы станут бесценным жизненным опытом, ресурсом, базой будущих успехов. Перемещаясь по Стрельцу, Марс находится в оппозиции к Северному узлу в Близнецах, то есть к Восходящему узлу. Но ситуация осложнена тем, что по близнецам движется негативная кармическая точка Черная луна которая искажает видение будущего, а ее влияние препятствует правильному восприятию окружающей действительности и мира в целом. Сейчас важно сконцентрироваться и гнать от себя мрачные мысли. Нельзя терять веру в свои силы. Не поддавайтесь негативным энергиям Черной Луны. 12 декабря 2021 по 18 января 2022 в этот период марс и нисходящий узел в стрельце необходимо задуматься о связях прошлого настоящего и будущего то есть найти причинно-следственную связь происходящего с вами воспользуйтесь благоприятными возможностями этого периода чтобы не упустить счастливые шансы и улучшить качество жизни для этого необходимо опираться на лучшие качества марса и развивать их Прежде всего, это активная жизненная позиция, умение налаживать отношения с окружающими и договариваться, а также стремление к здоровой конкуренции. Важный и необходимый шаг к формированию сильной личности – это уверенность в себе, инициативность. Вот именно эти качества помогут вам добиться своих целей. Предыдущее соединение Марса и нисходящего узла в Стрельце было в январе 2003 года. Поэтому события того далекого времени могут напомнить о себе в той или иной степени. Также, вспомнив то, что предлагалось тогда и от чего вы отказались, сейчас может стать реальностью. Проанализируйте темы того периода, постарайтесь извлечь уроки. Это поможет избежать ошибок в настоящем. Близнецы-стрелец, третий и девятый знаки, мужские, интеллектуальная, образовательная ось или ось поездок и учебы. Это ось школьного и высшего образования. Близнецы, работа с информацией, анализ, стрелец, обобщение, поиск принципов, закономерности, синтез. Близнецы, это факты и практика, стрелец, мысли и теории. Близнецы – это близкие родственники, а Стрелец – далекая и зарубежная родня. Марс, перемещаясь по знаку Стрельца, обязательно активизирует темы, близнец, темы Близнецов. До 18 января нисходящий узел Стрельца помогает извлечь пользу, оперируя общими понятиями. В это время происходят фундаментальные жизненные преобразования. В это время легче продвигаются абстрактные идеи, решаются вопросы, связанные с зарубежьем и налаживаются контакты с иностранными партнерами. Накопленный таким образом потенциал будет служить своеобразным запасом, к которому можно будет обратиться в трудные минуты жизни. В конце 2021-го, начале 2022 года многие люди хорошо сориентируются в конкретной обстановке, в сложившихся обстоятельствах. Потому что оптимизма будет больше. Ведь знак Стрельца — это праздник. И Марс активизирует эту тему максимально, дает уверенность в завтрашнем дне и ощущение своей значимости. Приходит понимание мироустройства, осознание того, как правильно поступить, начать действовать и получить то, чего не хватает для счастья. В это время вырабатывается свой взгляд на жизнь, своя жизненная философия. Марс-Стрельце находится под управлением Юпитера, планета-благодетель, который с 29 декабря 2021 до 10 мая 2022 будет двигаться по знаку Рыбы, где имеет статус второго управителя. С этого момента ситуация изменится. Темы прошлого все так же будут актуальны, но уже в другом ракурсе. Легче будет обходить острые углы, но также в этот период генерируются мощные энергии, обусловленные символическим напряжением по стихиям. Вода — это Юпитер в рыбах, и огонь — Марс в стрельце. Этот потенциал необходимо реализовывать, тщательно обдумывая и просчитывая каждый свой шаг. Январь 2022 может стать периодом удачи для многих людей, однако приходится основательно потрудиться перед получением награды. В это время многие люди поймут, что закончены сложные испытания и периоды ограниченных возможностей. В это время внешний фон создает ретроградная Венера, которая призывает обратиться к прошлому опыту, предпочесть давние проверенные связи вместо новых и незрелых партнеров. Сложные дни с 8 по 11 января. В это время Марс в оппозиции с Черной Луной и в напряжении с Нептуном. Очень травмоопасный период. Количество ДТП значительно увеличивается в эти дни. В это время оценки, желания, действия могут стать бестактными, импульсивными, а в достижении поставленной цели присутствует склонность не считаться с окружающими. Транзит Марса по Стрельцу с 13 декабря 2021 по 25 января 2022 принесет благоприятные возможности представителям огненных знаков зодиака ⁇ Стрелец, Овен, Лев. Это время активной деятельности, достижения целей, активизации собственных энергетических запасов. Гармоничный аспект от Марса дает уверенность в себе, крепкий дух, способность проявить себя, свою волю осознанно и конструктивно. Марс и знаки стихии огня имеют общие характеристики, значит между ними устанавливается обмен однородными общими энергиями. В результате такой общности стрельцы, овны, львы проявляют себя полноценно, находятся в энергетически гармоничном состоянии. Их задача в этот период – зажигать всех остальных, вовлечь в процесс и создать фундамент для чего-то масштабного и долгосрочного. У многих стрельцов начнется новый двухлетний цикл активности. Могут подняться вопросы, которые были актуальны два года назад. Но в декабре и январе усиливается вспыльчивость и нетерпеливость, что может помешать планам. Представители знаков весы и водолей попадают в нужный поток и направляют свою энергию в конструктивное русло. Легче достичь известности, популярности в этот период найти ответы на сугубо личные вопросы, решить собственные внутренние конфликты. В это время повышается ваша конкурентоспособность. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы проявить лидерские качества. Если ваша деятельность связана с творчеством, то в ближайшее время она принесет не только славу, но и финансовую выгоду. Достаточно напряженное время для близнецов. В период транзита Марса по оппозиционному знаку Стрельца много противоречивых ситуаций возникает. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Результатом этого транзита могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, партнерами, властями. Следует соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, при использовании курище-режущих предметов, огня и химических веществ. Девы и рыбы чаще, чем обычно, сталкиваются с препятствиями во второй половине декабря и в январе. Это период повышенной конфликтности в семье и в личных отношениях, который может привести к необратимым последствиям. Будьте внимательны при общении с детьми. У них могут остаться неприятные впечатления и появиться психологические блоки от вашей импульсивности. Даже если произошло что-то неприятное, старайтесь не затягивать с ликвидацией последствий. Пока Венера в фазе ретроградного движения до 31 января 2022 года, вы можете все исправить. Тельцы, раки, скорпионы, козероги у вас прекрасная возможность создать свое будущее таким, как вам хочется, правильно используя энергии небесных тел. Полезный девиз на время движения Марса по Стрельцу, да и вообще на всю жизнь для представителей всех знаков зодиака я рождена или рожден побеждать.